Добрый день, дорогие наши земляки! Менфтецувар! И все те неравнодушные люди, кто в течение практически года поддерживает нас в части уголовного преследования. Меня зовут Цугаменко Баира и моя подружка Хинкеева Светлана. В прошлом году на нас в июне месяце было заведено уголовное дело по направлению фитомелиорация, борьба с опустыниванием. На сегодняшний день уголовные преследования еще не закончены. И мы вынуждены выйти в эфир, так как все-таки понимаем, что нам не обойтись без общественной защиты. и вот на сегодняшний день наши следственные действия завершены и нам предъявлено абсурдное обвинение почему абсурдное вам сейчас объясню, потому что в ходе следствия была проведена экспертиза, которая проводилась Ростовским судебным экспертным центром в ходе которой было выявлено посадки 90 процентов. то есть доказано экспертизой другого региона, которую заказывала МВД Республики Калмыкия, доказана полная посадка джузгуна безлистного. На площадь 90-100% выполнены все работы. И посев многолетних кормовых трав, житняк, 100%. Но при этом почему-то нам все равно обвинения предъявили. И... То, что мы не выходили практически год в эфир, так как когда начались все эти преследования в прошлом году, обыски у нас дома, у меня, у Светланы, у моих родителей, у моей бабушки, которые уже, к сожалению, нету с нами, в офисе у нас после многочисленных допросов наших коллег, друзей, работников, бергинцев, мы, естественно, вышли в эфиры, но когда дело передали в МВД, следователи нас попросили больше не выходить в эфир, так как мы мешаем проведению следственных действий. Поэтому мы вынуждены ну, не выходили в эфир, так как мы были уверены в своей правде, то что это докажут, и тем более после того, когда пришла экспертиза независимой Ростовской области, мы уже точно были уверены, что все, мы уходим на оправдательное решение. Во всех работах наших работах по борьбе с опустыниванием принимало 104 человека свое участие. Это были люди с различных населенных пунктов нашей республики Калмыкия, в том числе с соседних регионов. Часть из них была допрошена в ходе уголовного дела. И все как один, хотя они не общаются и не поддерживают связь между собой, только познакомились они на посадках, и дальше мы разъехались все, они подтверждают и описывают точную технологию посадки, которая использовалась у нас при выполнении работ, которая соответствует проектно сметанной документации. Вот, а на сегодняшний день получается... У нас все арестовано, заблокированы двойными блоками все счета, расчетные счета, личные карточки. У нас нет возможности даже просто обеспечивать своих детей. Кроме этого, сейчас в Бергинском СМО, в поселке Бергин, происходит социально-экономический коллапс. Почему? Потому что мы, мы со многими из работников, которые принимали участие в посадке Джузгуна, да, поддерживаем связь, и они вынуждены от того, что нет работы в селе, уезжать на заработки в соседние регионы. Вот Волгоград у нас много знакомых уехало, в Москву поуезжали, некоторых э, работников не смогли допросить, потому что они находятся и на севере и так далее. То есть люди, когда мы работали в Бергине на Барханах, они оставались дома. Сейчас они вынуждены покидать свои родные села, не покидают своих детей, чтобы просто прокормить себя и свои семьи. И вот в итоге нам обвинили то, что мы якобы обманули, украли деньги, предусмотренные на проведение фитомбиративных работ. Мы сейчас обращаемся ко всем вам, чтобы вы поддержали нас. Потому что у нас, получается, следственные действия прекращены. Обвинение, тем не менее, предъявлено. При том, что там несколько статей нам хотят предъявить. Хотя на сегодняшний день на всех участках Джузгун укоренился, принялся, несмотря на прошлогоднее засушливое лето. вот И стал уже зеленеть. И даже в этом году, получается... Такая вот э, весна хорошая, дождливая. И мы в этом году, получается, просрочили следующий этап. Там, где Джузгун уже принят, и уже два года ему, мы должны были приехать с посевом кормовых трав. Это же дня, или прудняк. Но так как идут уголовные дела, мы, выну... мы не, не то что не можем поехать э, работать, продолжать наши работы по борьбе с опустыниванием, Кроме этого, мы не можем вообще выезжать без разрешения следствия за пределы города, если мы не будем разрешения спрашивать у следователя, так как у нас, у обеих, идет подписка о невыезде. Поэтому мы сейчас обращаемся ко всем, кто как-либо нам может помочь общественность, люди те, кто ведут эти следственные дела, те, кто будут его рассматривать, руководители разных категорий, республиканских, федеральных, ко всем абсолютно довести наши уголовные дела при максимально объективном расследовании, потому что мы вообще не против того, что нас проверили, так как на тех участках, на которых Проведены угол... Ой, ведутся уголовные дела по этим участкам, приезжали работники Первого канала и снимали наши участки как самые показательные в республике. И при этом на эти же участки заведены уголовные дела. Мы просто просим всю общественность помочь нам, так как уже скоро будет суд. И мы боимся, что без вашей поддержки нам могут сделать обвинения, Хотя мы, конечно же, рассчитываем на оправдательное решение, но как сложатся карты мы совершенно уже не знаем, потому что все непредсказуемо в связи с тем, что мы даже не ожидали, что на на нам предъявят обвинения. Ну и мы думаем, то, что будет объективный суд. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. просторы Там, где мало травье и песок Там, где степь в песчаном море И ГЦ-помощник в бой идет Им навстречу жар и вьюга И дорога их трудна Но собрав всю силу духа Ряд за рядом вырастает вдруг трава. И покой теперь им только снится, Впереди бескрайние пески, Но Джузгун Барханов не боится, И в песках он может расцвести, Им навстречу жар и виуга. И дорога их трудна, Но собрав всю силу духа, Ряд за рядом вырастает вдруг трава. Каждый день особенный мы знаем, И мы верим, будет все цвести, и Исчезнут все в степи барханы, И тюльпаны будут там расти.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 Теперь джузгун в песках растет Им навстречу жар и вилга, И дорога их трудна Но собрав всю силу духа Ряд за рядом вырастает вдруг трава Ряд за рядом вырастает вдруг трава Бесконечные просторы, Там, где мало травье и песок, Там, где степь в песчаном море, И КЦ помощник в бой идет.